Сорт томата Белая королева. Этот сорт родом из США. Высокорослый до метра м И среднеспелый. Можно выращивать в открытом грунте и в теплицах. Плоды вот такие белые, плоскоокруглые. На некоторых появляются розовые пятнышки на боках. Это крупноплодный томат. Масса у него от 350 до 450 грамм. Вес конкретно этого плода... 440 грамм, сейчас посмотрим какой он в разрезе, вот так плод выглядит в разрезе, практически нету сока, сплошная мякоть, очень мясистый, на вкус фруктовая нотка присутствует, сладкий, сорт требует подвязки и посынкования при выращивании в открытом грунте и в теплицах, устойчив к растрескиванию и очень хорошо хранится. Самый вкусный, на мой взгляд, из белоплодных томатов.